Всем привет, с вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Не сосчитать, сколько раз я слышал от предпринимателей, что бухгалтерский учет для них бесполезен и нужно внедрять финансовый. Но ведь это все равно, что сказать «от пельменей я толстею, поэтому мне нужно есть шарики мясного фарша в тесте». Финансовый учет – это просто другое название бухгалтерского. Финансовым его стали называть, потому что на его основе составляется финансовая отчетность. В России официально финансового учета как термина не существует. Есть бухгалтерский учет, который определен федеральным законом номер 402 ФЗ. А вот отчетность, которая формируется на основе его данных, имеет переходное название бухгалтерская финансовая отчетность. Почему так сложилось? Термин пришел к нам с запада под влиянием международных стандартов финансовой отчетности, а же МСФО. А эти стандарты ориентированы на информационные потребности части внешних пользователей финансовой отчетности, существующих и потенциальных инвесторов, взаимодавцев и прочих кредиторов. Общее у этих ребят – прямой финансовый интерес. Они либо уже финансируют деятельность компании, либо решают, будут ли делать это. Отсюда и название отчетности – финансовая. Интересы остальных пользователей финансовой отчетности в МСФО считаются менее важными. В концептуальных основах финансовой отчетности прямо говорится, руководство отчитывающейся организации также заинтересовано в финансовой информации об организации, однако руководству нет необходимости полагаться на финансовые отчеты общего назначения, поскольку оно может получить необходимую финансовую информацию из внутренних источников. Прочие стороны, такие как регулирующие органы и общественность, не являющиеся инвесторами, взаимодавцами и прочими кредиторами, также могут найти финансовые отчеты общего назначения полезными. Однако такие отчеты первично не ориентированы на эти прочие группы. На Западе сложилась четкая классификация видов учета относительно пользователей. Финансовый учет для внешних пользователей с прямым финансовым интересом. Налоговый учет для государства. Управленческий учет для внутренних пользователей это вот как раз и есть руководство компании. Именно последний вид учета и хотят внедрять предприниматели, чтобы понимать состояние бизнеса здесь и сейчас. Но какой-то безграмотный соотечественник когда-то начал называть управленческий учет финансовым и наплодил массу последователей. И ладно, когда предприниматель не знает, как называется какой-то инструмент. Гораздо важнее, чтобы он понимал, как им пользоваться. Но такая подмена понятий встречается на сайтах крупнейших компаний, банков и образовательных платформ. Примеры есть даже в топе поисковой выдачи. Ну, попробуйте ради смеха погуглить финансовый учет. Когда я вижу такое, понимаю, что текст писал не профессионал, а копирайтер, которому заплатили три копейки за тысячу знаков. Доверие к продукту это, конечно, не прибавляет. В России бухгалтерские стандарты идут по пути сближения с МСФО. При этом терминология не успевает за методологией. Налоговый и управленческий учет у нас классифицирован относительно пользователей, а вот бухгалтерский учет относительно того, кто этот учет ведет. Бухгалтерская финансовая отчетность же раскорячилась где-то посередине, как та корова из особенностей русской национальной охоты. Вроде бы бухгалтерская, потому что составляется по данным бухучета, который ведет бухгалтер, но в то же время и финансовая, потому что ориентирована на пользователей с финансовым интересом. Но пока не только с прямым. Кстати, если вам нужно внедрить в компанию управленческий учет, то наш сервис «Мое дело финансы» предоставит простой в настройке и удобный в пользовании софт для его ведения. В нем финансовая модель бизнеса будет видна как на ладони. При необходимости ребята возьмут на себя и ведение управленческого учета под ключ, чтобы вы смогли сконцентрироваться на бизнесе, а не прокачивали в себе навыки финансового директора. Ссылка под видео, присоединяйтесь.